Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Событие, которое многими воспринималось как фантастическое, все-таки свершилось. Мы с вами на открытии выставки InnoTrans 2016 в Берлине. Мы находимся на стенде SkyWay, на котором представлен наш подвижной состав, причем не модели, а Промышленные образцы, которые по возвращении в Минск поступят в Марину Горку для промышленных испытаний. Здесь же и самые лучшие специалисты, и главный конструктор управления подвижного состава и заместитель директора по развитию закрытого акционерного общества струнной технологии Виктор Бабурин и директор нашей всей нашей с вами огромной компании австралийской Skyway Австралия. Роб Хук, давайте его поприветствуем. Hello, ну и попросим рассказать Виктора Бабурина, что же все-таки нас ожидает в ближайшие четыре дня. Всем добрый день, точнее доброе утро. Сейчас 9 утра примерно в городе Берлин. Значит, Выставка Иннотранс проходит в течение четырех дней. Первые два дня это бизнес-дни, на которые приходят делегации, представители различных транспортных министерств различных стран. И следующие два дня это выставка для посещения всеми там, людьми, гражданами, интересующимися новыми транспортными разработками. Skyway будет представлен все четыре дня. Здесь будем отвечать на вопросы, рассказывать, показывать. Благо для нас, у нас для этого есть все необходимое. С нами часть инженерной команды, те, которые принимали непосредственно часть в разработке подвижного состава. Так что, я думаю, что будет интересно, весело. Приходите, расскажем, покажем. Ну и что, в дополнение к нашему стандартному презентации нашей технологии, нашей компании перед всеми людьми. Строй SkyWay! Спасай, Спасай планету! планету.